Добрый день! Мы с вами на канале "Стройгарант Анапа», меня зовут Анастасия, находимся мы в жилищном комплексе «Азовский», который расположен в городе Темрюке. Темрюкский район – это не только уникальный курортный регион, но и перспективная площадка для вложения инвестиций в недвижимость. Темрюк – один из прекрасных городов Юга России, раскинувшийся на правом побережье реки Кубань, впадающий в один из заливов Азовского моря. Он является административным центром Темрюкского района, основан в 1556 году. Этот уникальный уголок расположен между двух морей и славится своими виноградниками, край лечебно-грязевых вулканов, минеральных источников и яркого солнца. Администрация Темрюка прикладывает максимум усилий, чтобы город соответствовал званию популярного курорта. Поэтому идет неустанная работа над его развитием. Население Темрюка составляет более 40 тысяч, с каждым годом количество увеличивается. В Темрюке созданы все условия для комфортного проживания. Есть администрация, детская поликлиника, дом культуры, отделение почты, больницы. В городе функционируют более 10 дошкольных учреждений, 6 школ и центры детского и юношеского развития. О сетевых магазинах, рынках и прочих торговых точках рассказывать не буду, так как их более ста. Темрюк славится своими историческими и природными достопримечательностями. Одним из главных является музей под открытым небом «Военная горка», который расположен на возвышенности, образованный потухшим грязевым вулканом Миска. Еще одним плюсом является вулкан Гефест. Расположен он на одной из окраин города Темрюка. Это место идеально подходит для тех, кто желает побарахтаться в лечебной грязи вулкана. Очередной достопримечательностью города является Курчанский лиман, который так любят не только рыбаки. Семьи с детьми тоже с удовольствием там отдыхают. Ну а самой главной достопримечательностью, наверное, является Азовское море. Ближайшее место для купания на побережье располагается в станице Голубицкой, всего в 17 километрах от жилого комплекса Азовский. И вас ожидают благоустроенные пляжи, теплое море и ласкающее кубанское солнце. что перспективы развития Темрюка, его инвестиционный потенциал только добавляют привлекательности желающим сделать вложение в недвижимость Краснодарского края. Ну а купить дом недалеко от моря значит воплотить мечту о красивой счастливой жизни. И в этом вам поможет «Стройгарант Анапа», который предлагает 150 участков с домами от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином архитектурном стиле. Специально для жилого комплекса «Азовский» ведущим дизайнером «Стройгарант Анапа» создана современная стильная концепция южного дома, который замечательно вписан в окружающий ландшафт. Применены новые технологии кровли. В качестве покрытия кровли будет использована гибкая двухслойная Черепица Технониколь. Покрытие лучше и дороже обычной металлочерепицы. Из коммуникаций электричество. 15 киловатт, центральное водоснабжение, индивидуальный септик, ограждение участка, металлический евроштакет по фасаду. Новый коттедж по цене квартиры, максимально короткие сроки, 8 месяцев строительства, и вы сможете жить недалеко от моря. Круглый год. Точную информацию, стоимость вы можете узнать по номеру телефона, который вы видите на экране. Звоните, мы ответим на любые вас интересующие вопросы. На сегодня это все. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мы обязательно на них ответим. Жить на юге проще с компанией «Строй Гарант Анапа».